Если вы постоянно колеблетесь в принятии правильного решения, не можете моментально сделать верный выбор и страдаете от последствий неверных решений, мой вам совет, прокачивайте свою интуицию. Так вы сможете раскрыть в себе экстрасенсорное видение, особый навык будущего. Как изменится мир и человеческое восприятие в ближайшие пять лет? Ведь мы все сейчас живем в нестабильной ситуации неопределенности. Что будет дальше? Как следует поступать? Только ваша полностью развитая интуиция подскажет вам верное решение. 1 марта вы не только узнаете ответы на эти вопросы, но и совершите путешествие в будущее. Приглашаю вас на открытый онлайн мастер-класс «Экстрасенсорное видение», который состоится 1 марта в 19.00 по Москве. Все подробности в описании. Прокачивайте интуицию и превращайте ее в мощный инструмент управления реальностью.